Добрый день, уважаемые коллеги. Трансформация, произошедшая в нашей стране за последние 10 лет, вообще не имеет в нашей истории аналогов. Изменился сам уклад жизни людей. Появились новые социальные группы. Произошли серьезные изменения в структуре и в составе населения стран. Результаты переписи должны лечь в основу научно обоснованного прогноза демократических тенденций в стране. Повысить эффективность управленческих решений. Адресность нашей социально-экономической политики. Я хочу подчеркнуть и хочу, чтобы это услышали все. Данные переписи населения нужны не для бюрократии. Они нужны не для того, чтобы направить их в бумажную корзину. Данные переписи населения нужны для выделенных государственных шагов в здравоохранении и образовании, в поддержке материнства и детства. Кроме того, мы сможем более четко проводить региональную и национальную политику государства, вполне учитывать особенности территории, учитывать их при составлении общегосударственных программ. По итогам переписи мы получим важнейшую информацию для формирования современной экономической политики государства. Но все это станет действительно ценной информацией лишь при четком и грамотном проведении самой переписи. В этой связи хотел бы выделить несколько моментов, которые считаю особенно важными и принципиальными. Первое. Вы знаете, правовая база проведения переписи сформирована принцип соответствующий федеральный закон. И задача государственных органов, хочу это подчеркнуть особо, гарантировать неукоснительное соблюдение конституционных прав граждан, в том числе на неприкосновенность частной жизни. По результатам переписи у нас появятся основополагающие и современные данные о населении страны. Подчеркну, желание желания ведомств или регионов наряду с собрать иную информацию для своих нужд, в том числе за счет введения дополнительных опросных листов или анкет, незаконно и не имели под собой никаких самих. В связи с этим прошу правительства и руководителей регионов, а также полномочных представителей непосредственно участвовать в решении возникающих вопросов, в разрешении возникающих проблем. Особое внимание следует уделить контролю за выполнением финансовых обязательств центра и регионов в ходе подготовки и проведения передав. Серьезная работа ляжет на плечи субъектов Федерации и органов местного самоуправления. Им придется учитывать особенности проведения переписи в своем регионе, городе и сирии. Создавать условия, чтобы люди, независимо от того, где они находятся, в командировке, на вакте, в больнице, на учебе, чтобы все люди получили реальную возможность принять участие в переписи. Третье и особая тема – сложность демократических и миграционных процессов отделя региона России, а также крупнейших мегапоисках речи территории, где идут наиболее активные процессы перемещения рабочей силы, изменения структуры населения. силы. И здесь реальные данные, с учетом фактора трансграничной миграции, может дать только перевес. Кроме того, одним из залогов успешного произведения перевеси являются рабочие доверительные отношения с лидерами технических общин. Четвертое. Нам также важно иметь максимально объективную информацию по демократической ситуации в Чечне и соседних регионах. Это необходимо для работы по экономическому возрождению республики, восстановлению систем здравоохранения, пенсионного обеспечения, социального обеспечения. А также правильной оценить миграционных процессов и положения граждан, покинувших эту республику. Очевидно, что здесь работа потребует особого напряжения и особой профессиональной отдачи. Кроме того, повышенное внимание необходимо уделить вопросам безопасности и переписчиков, и населения. Пятое. В свою специфику э, будет иметь организация работы с и находящимися за Речь о правильном, э, по, правильно построенной информационной и разъяснительной работе, а также о создании для них максимально удобных условий для участия в переписном сфере. Надо активнее использовать возможности дипломатических представителей. Важно наладить и рабочие взаимодействия с органами власти зарубежных государств. Имея в виду, что мы действуем в рамках инициативы ООН по поведению глобальной переписи населения. И, наконец, последнее. Цели, задачи и технология переписи должны быть максимально открыты и понятны всех результатов. Только тогда свое участие в этом мероприятии люди будут воспринимать как поддержку э, общегосударственного дела. Нам необходима грамотная, по-современному организованная пропагандистская и разъяснительная работа на всех уровнях. Должен отметить, что пока ее интенсивность и содержание этой работы не соответствуют значению наличных мероприятий. Успех по моргу будет зависеть и от качества подготовки карты, привлекаемых для проведения о способности переписчиков работать с населением, от умения тактично помочь людям разобраться в сути вопросов. Уважаемые коллеги участники совещания, перепись в России уникальна по своему масштабу. Написать объективный портрет современной России, федеративной страны, состоящей из 89 регионов, с богатейшей национальной, языковой, социальной палитрой, работать исключительно сложно, и в высшей степени ответственности. Еще раз повторюсь, считаю успешное проведение переписи важнейшей задачей этого года для всех уровней власти и управления. Она станет своеобразным этапом на пройденном стороной пути, точкой отсчета для наших планов на будущее. И вместе с тем серьезным тестом на доверие общества к действиям самих властей. Это будет своеобразной проверкой на эффективность и работоспособность всех уровней власти под федеральным станицем. Я вам сказать, что только четкое понимание этой ответственности поможет решению стоящей перед нами проблем. Большое спасибо вам за внимание, желаю вам успешной работы, и желаю успешной работы.